Всем привет, с вами Макс Риск. Игра зуба. Игра зуба хэштег 16. Так, сейчас мы с вами это все пособираем и продолжим. А перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте свой лайк, чтобы нас не забыть. И если вы нас потеряете, то YouTube алгоритмы типа, смогли вам порекомендовать наш youtube канал, который называется Риск Старт, его сложно найти, его сложно запомнить, ну в общем запоминайте Макс Риска, Зумба, все, вот и все, в поисках найдете, я думаю ролики позволят вас найти, ну их больше роликов, так что можно идти так стоп, стоп, стоп, стоп, хочу это взять, пасть большую, хона, ворот, поворот, я же ниндзя, Наруто Зумаки, Буам, кстати японцы нас смотрят hello, hello японцы привет японцам а как я это узнал а в статистике все-таки же канал маленький так что можно статистику быстрее посмотреть когда канал больше тогда статистику почти аж нереально посмотреть блин почти мы хп снили сняли так возьмем ты куда пошел таки трец а? ага опасно опасно действительно блин ну ты отстанет от мне а? жираф тоже жираф вообще получит меня а ну иди сюда во а? еще попадет по нам где он там хуан смотрите хуан попаду еще ага смотрите он зол а, блин ну хватит попадать чем мастер я хочу быть мастером а ну иди сюда проучу тебя сейчас покажу на что я способен так тихо тихо тихо Блин, ну иди, ну пожалуйста, если мой ролик отстань хочу победить тебя и показать зрителям, что они останутся на этом YouTube-канале. Иди сюда, блин, ну как так? Ч ⁇ за приколы? Ч ⁇ за приколы? Отстань! Нет, не хочу. Не сейчас, два на одного. Вы вообще не извините, что я так говорю. Все-таки нужно ролики запускать по-любому, а потом уже можно отдыхать. Конечно, никогда не отдыхать. Холодно. На каникулах быть, ага. Канал будет стоять в один. Да сейчас. Три месяца и канал стоит. Нет, вам такое не понравится. В общем, а что делать? А это что реально? А там что была кошка? Эй, что ты делаешь, чувак? Да, блин, задрал ты меня уже. Задрал. Все. Не лезь, не лезь. В общем, возникли некоторые трудности. Ну ладно. В общем, сейчас мы продолжаем. Кстати, мы там кубки не потеряли. Блин, мне уже... Нельзя остановить. Ну ладно, продолжим вот так вот. Тихо, тихо. Ну блин, ну что ты такой гневный, а? Ставь лайк, если тебе не нравится. Пошел на, пошел он Иди отсюда. Нет, нет. Нет, иди отсюда. А, убивают. А, не не, не хочу. Хочу жить. Отстанет меня. Блин, бедный жирав. Все его избили. Отстанет меня. Блин, отстань! Отстань, блин! Напишите в комментариях, что Ларри им вообще хитрый. А как, кстати, он ускорялся? Что за четыре? Эй! Он реально что ли ускорялся? Да ну тебя. Вы это видели? Он реально ускоряется? И это все копье. А, копье. Да ну тебя. Что реально Ларри ускоряется за копьем? не понял Ну в общем если он что-то нарушил читайте у никнейм и кидайте ему жалбу. ну или я кину капец где его кинуть, написать сообщением в группу в фейсбуке сейчас проверю что-то не слишком уж и странный я думаю все будут нормально Они прошли такие ха, ха ха я на этот читер бам-бам всех в сейчас я посмотрю реально ли или нет же так ну блин, вы достали меня. Да блин, ты что делаешь? А, и правда. Ну тогда ка все нормально. но я в шоке, что это так можно делать. Это же ускорялка, это же 4. Ладно, лари, 4. Блин, ну вот косо, если научиться. Блин, девонок, иди вон. Лисенко, я тебе сказал, иди вон. Иди вон, все-таки. Да, пошел вон, лисенко. Ну, получается, я тебе сказал. Уйди. Блин, сынок, иди вон. Блин, блин, блин. Врубаем. Ты пошел вон, блин. Все достали меня. Все. Всех убил. Так, иди вон. Я же тебе сказал, Ларри топ. Просто нереальный Лари. Так, регенерация. Всех раздавил. Капец, что с Лари. Блин, тату, то да ладно беру щит да если вы не знали то это щит так это у нас защитная штучка в Fortnite. да опа она прячу что прям я был незаметно какого-то больше половины меня дай мне меньше остается Больше ми, меньше с половиной мне ста, становится это все угу. о красота Нашу ускорялку. Она, Она может вот так делать. Хована. Иди сюда. Да, я шел, Да, я знаю, что это за четыре. Ну, сорян, чувак Макс Риск пришел. Если что, то в комментариях напиши, зачем ты не убил. Я тебя с манигой поставлю сердечко. И все. А сердечко, что это значит? А что мир уже назначит? Чувак, иди сюда. Я понял, я тебя видел, кстати. Не сюда, чувак, я тебя видел. Чувак, это на было. Прятки в Майнкрафте. Блин, отвали, отвали от меня. Блин, достал. Почему, почему, зуба игра Тихо, тихо, тихо. Мне нужно стоп-1 занять. Вы же понимаете? блин. Куда, куда он идет? Вот куда он идет? Блин, достал. О, щит. Щит нам пончительно поможет. Кто, блин, достал? Так, ухожу, ухожу, ухожу. Прячусь. Тан -тан -тан -тан -тан. Блин, он что заметил? Тихо, тихо, тихо не найдут предки майнкрафте ждем ждем куда пошел куда пошел вырубили вырубили Давай, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. О, кстати сколько там скоро там еще и вырубят всех на последнего так. зря ты чувак уже сдавайся почему так потому что макс риск топ макс риск топ макс риск топ отстань есть лария реально читер друзья. в общем если вы играете зубу то лаль берите погнали вместе с вами клан я не создаю потому что у нас слишком уж мало я знаю браво старцы когда я делаю стримы, тогда нормально онлайн было не нужно делать стримы что прямо больше было онлайнов М -м -м. в клане если у вас есть клан 0 человеков Создавайте стрим зуба. Или браустерс. А, мне сейчас это не интересно. Пока ролики, ролики, а потом уже можно. Интересные факты можно, кстати. Блин, ну что за бахалаки? Кстати, вы это видите? Это мини-город. Вы это видите? Дороги, эти вот замки неизвестные. Они что, скачали, а потом уже переделали на свой... А, это район. А там футбол, смотрите, слева внизу. Это что... А почему она поднялась скорее всего это поднялась а тут какой то блюжа это прикол какой-то не <laughs> пойму не ну классно карта в общем если вам нравится эта карта лайк подписка на мой youtube канал Я, конечно творческий человек так что все ладно закончим всем спасибо просмотр смотрите следующие видеоролики пока Ну вот спонсор данного ролика мой магазин. Ссылочка вы найдете в описании. Можно там купить подушки, наклейки по игре Brow Stars, зубы, даже бывают и Майнкрафты. В общем, рекомендую. Ссылочка будет в описании. Также в социальной сети. тикток лайка на Instagram. то да, все что угодно. Твинтер. В общем, подписывайтесь. вам был Макс Риск. Спонсорство закончилось. А всем спасибо за просмотр. Я желаю вам удачи, всем удачи. Так, тихо, тебе. Так, так, так, я реально запись снимаю. Так, тихо, ладно, и всем пока. Так, так, так, иди сюда.